Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мер Милкон. меня зовут Никита, и мы продолжаем, а может даже заканчиваем, House of Ashes, Dark Pictures, а, без лишних слов, Салим и Джейсон решили уничтожить логово монстров, которое оказалось космическим кораблем, вот поворотик тебе, поворотик, в Man of Medan думали, что призраки и херизмаки, но оказалось все, газ, а кстати, есть. <св> осторожно, спойлеры. Так, сделаю вот так. Это можно слушать. Понял? Все. Вот, уходи, все. А в Little Hopp думали мистика, демоны, культ какой-то демонический. А оказалось, что все это просто психическое расстройство. Внезапно. Тут думали демоны, вампиры, мутанты. Оказалось, космический корабль, на тебе. Неплохо. Мне, в принципе, такой подход нравится, что как бы ведут к одному, ну и вот а, ждали все от этого тоже чего-то такого, а подвели, ну хотя догадаться-то можно было, скорее всего. Джейсон, неизвестное место. Корабль ксеноморфов. Кстати, прям такими чужими прям это отдает. Ну, кстати, если это космический корабль, и это какая-то развитая раса, то что они такие немножко глупенькие? Не дышите Не дышите всякой хренью, пацаны Вот вы тоже такие Они полезли, молодцы такие герои Полезли, не знают куда, что делать Зачем Может там сидит какой-то супер Мега демон, блин а Копьё ему уже не поможет. Оно уже вот в битве с одним из демонов дало немножко <laughs> осечечку. Не с первого раза проткнуло. А пришлось так это поднапрячься еще. Вот Что-то как-то вообще... Пацаны, неловкая не тишина образовалась. Вот это. Вот как чтоб какую-нибудь кинули, что ли. Между прочим, тем... Следуйте неизведанное. Найдите способ нанести ответный удар. Обыщите территорию. Да вы чё? Наверное, оттуда они и вылезают. Откуда? Охоже. Оттуда? Вот откуда. Только... Где они все? <связь> <связь> Ладно, давай обыщем. Давай посмотрим, что мы можем о них узнать. Как бы, если мы о них что-нибудь, опачки, разузнаем, то это как бы нам в плюс пойдет как к карме. Нельзя изучить. Ладно, я видел там только Ты один мерцающий объект. Да я Ты рядом, ни... я здесь. Я здесь, все, не ссыль. С 333. Ну, сидят. Ну. На тронах. Может, у них э, и была какая-то интеллект какой-либо, но в процессе спячки мозги немножко атрофировались. Как вариант. Ну сейчас реально похоже на каких-нибудь трансформ или чужого, блин. Залим, сюда. И чё? Что ты думаешь? Леточий мыши. Это место Бэтмен. должно быть скрыто здесь уже тысячи лет. чего чего Бог не создавал этих тварей. Нет. Возможно, все с самого начала наоборот. И что это значит? Может, мы к ним вторглись. Может, мы к ним вторглись? Посмотреть. Что это? Салим, посмотри глюкофон это как музыка в наших краях я Подожди. так музыки не слышал может Но. музыка может тогда язык ты видел этих уродов с ними это записки какие-то почта так допустим ну, там спрыгнуть надо будет Мне интересно, что делать с Рэйчел. Блин, знаешь, сколько я выслушал? Знаешь, сколько я всего выслушал? Говорят, ты Клариску бросил? Зачем? А я придерживаюсь того, что, ну, блин, надо было так поступить. Опа. Здравствуйте. Салим, посмотри. Это как в музее, пацаны. Это одно из существ, но старше древнее. Ты же не думаешь, что оно живое. Ну, будем надеяться, нет. Потрогай. Сам трогай. Блин, герой, блин. Не трогай. Нахер надо. Ну ладно, давай потрогаем. Че, нельзя уже? Не, я не буду трогать, но его нахер. Мало ли какие рефлексы сработают. Руки он тянет. Тебя не учили в детстве не трогать незнакомые вещи? что вот это за споры? Я вот ему говорю не дышать. Да я здесь. Ходи быстрее просто, Салимчик. Кто это? А. Привет! Я тебя знаю. Твою ж мать. Посмотри. Они Соцени его забрали с собой. Этот парень прямо из Библии. А почему он частично сохранился? Как так-то? А? Ты, ты, ты это видел? Чего? Он вроде бы живой. Невозможно. В этом месте все возможно. Охуеть. Он даже дышит. Он все это время был живой, без... кашки Жидкость. Она сохранила его плоть. И мозг. Что делать? Нельзя его так бросать. Хер с ним. У него было время привыкнуть. Ты что, дурочек? Серьезно? Только не стреляй, ты чё? Шум привлечет вампиров. Да, ты, блин, это при придумал колчик, а? Я сам. Ну, блин, ты без половины... Пришло время отдохнуть. Ой. Ну, блин, да, ты прикинь, сколько тут... Тысячелетий тут лежал, блин, это такое... Просто как мариновался, как огурец, блин, в этой... В этой слюне, блин. Но это было сейчас внезапно, на самом деле. Я даже не знаю, что с этой информацией сейчас мне делать. Как-то все немножко... Ну, ни хрена себе. Ну ничего себе. Залезть. Салимчик, давай. Подсоблю. У Салима есть еще, есть еще пистолет, ножик. Ау. У Джейсона он нашел старую взрывчатку, динамит. Так что если что, взорвем. Главное найти, что взорвать. В любом корабле есть какое-то ядро. А почему вот они прилетели? Или тут намек на то, что типа пришельцы сотворили всю, все эти империи, города это так далее. Сначала я солимчику руку подал, теперь мне салимчик. Видишь, вот это все. Это вот так работает, дружба. Ты что-то даешь, и потом что-то получаешь взамен. По колодец. Вот туда надо динамит бросать. Вон туда, Можно посмотреть? Что за гейзер? Ну тут у них совет был, собрание. Да? Но это пустые трон. Так, мне нужно побольше информации об этой цивилизации. Почему они здесь? Почему они не улетели? Зачем остались? Или они здесь были всегда? Почему они заражают? С какой целью? Потому что вот этого, как сказать, окаться они сохранили слюной, скорее всего, чтобы его жрать по чуть-чуть. Салим! Что такое? Похоже, мы нашли гнездо. Они спят? Тогда я думаю, что и ты. А почему они это так кремируют? Не кремируются, а это консервируются. Да, давайте через эту херню перешагивать. Блин. А... Зачем вам не управление давить? Обходите, обходить. Может, потише надо идти? Может, помедленно. Типа так, обходи все эти корни их нафиг Ну их нафиг Я уже понял, что ничем хорошим Это не кончится Нам это, вот Мы поэтому и ходили, когда по корням Нам несколько раз показывали, что Лучше на них не нас А вижу ловушка Ловушка А, думали я глупый Да, я пойду, я не пошел и тут не пойду, ну, ну вас нафиг Так, ну это задачки Для пятилетних Это потрескивание меня раздражает Так, э -э, чисто? Да, чисто Если чисто, а что там дальше? Так, подожди Так, подожди Все, вижу, вижу, вижу вижу. А -а -а, хотели меня развести Сейчас, ага, блин но я-то оказался не так прост Не сглупил Так, что делать с коконом? Тут, блин, а одной, Одного динамита будет явно маловато Блин, зачем мне джойстик даете, а? В руки А? Я вас спрашиваю, зачем? Вот эти три какие-то это Ага, понял Понял, принял, осознал Пойдем, сходим сюда. Дайте плиточку какую-нибудь. почти. Ну вот останки. А, это их останки. Сотри. Погляди. Поубивали друг друга. С чего ты взял, что поубивали? Вот я не понимаю, что они убили друг друга. А, а как ты это понял? Колчик. Ладно. Проснулся. Очнулся. Выспался, да, наверное? Тебе к первой паре, что ли, я и понять не могу, а? Ч подорвался-то? Салим копье! Вот это молоток, а? Нельзя стрелять. Нельзя стрелять. Лови подарочек. Не надо. Ты олень. Бегите, бля, бегите. Я ж специально не стрелял. Блин, ник. Все тупик. Подожди, что-то с дыркой было связано. Я прикрою, бегом. Сейчас Салима вытаскивает придется. Нет? Мамая. Что это? Черт ники! Ты прям сраная кавалерия. Думал, ты мертв. Пока еще нет. А где Куда рэйчел дел? А. Она вообще вот в геле ползет. Рад видеть, мэм. Держись. Ей нехорошо. Здравствуйте. Рад тебя видеть. Это место. Рэйчел зал звезд. Че почти полпятого утра. Да не гони. Что это за место? Это командный центр. Археологи здесь были, за три какие-то тазики, блин. Нам нужен план. У Гандошем твари и свалим нахер. Прекрасно. Вообще просто Окей. Что у нас есть? Так, сейчас я посмотрю. 8 обоим 556, 3 разрывных 40 мм, пара пушек 9 мм, с четырьмя обоимами уже кое-что. Хм. Плюс Фосфор. 2 фосфорных. И один блок взрывчатки С4. Мало. Этого явно мало. Вообще прям. Еще, еще... есть вот это. Он старый, это опасно.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 Я не позволю дать ему пушку. Слишком поздно для этого, мэм. Мы сражаемся вместе. Рэйчел, ты сейчас встреваешь не Если аптечка при тебе, самое время подлечиться. Да-да-да, она при тебе. Как же больно. Надо остановить кровь. А раньше не занялся. Курс изменен. Ник использовал аптечку, чтобы обработать собственные раны. Красава красавчик здесь тоже были. какой я молодец Надо обыскать это место перед уходом Ну у нас все живы до самого конца практически остались я думаю эрик остался бы жив если бы просто не мои муки совести за рейчел а ну да написали же рейчел зал звезд так рейчел рейчел Наш неоднозначный персонаж на данный момент. Адресат пульман. Запрос нового снаряжения. Кирки и 12, веревки, фанерные ящики, дуговые фонари, лома, респираторы. А тому, кто это найдет, Зачем простите мне? меня. Я вывел и, и строил взрывчатку, чтобы не позволить коллегам запечатать этот храм. Леди Брэджелл не зря меня сюда привела. Эти существа ключ к неограниченному могуществу. Здесь хранятся секреты, которые могут позволить человечеству достичь звезд. Возможно, даже, даже обрести бессмертие. Защитите эти руины и, по... а, и поминайте меня. Недобрым словом. Я сделал это ради будущего. Элис Ван Хейтен. Понятно. А, решили, так сказать, хайпануть немножечко, пацаны. Использовать. Какая вода странная. Использовать разработки. Давай поговорим, поговорим, поговорим, поговорим, поговорим. Колчик. Как же не хватает дневного света. Вообще. Света и холодного пива. Рэйчел. Да. Я соболезную.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 твои руки ерунда просто замерзла Ну все поплыла поплыла и вот этот гул у тебя тоже есть этот гул в ушах так музыка чем больше я узнаю о музыкальном языке этих созданий, тем крепче задумаюсь о том, как они здесь очутились. Может, прибри... э, прибыли с небес во времена динозавров, или их. <смех> Отсылочки, эти фанатские теории. Не фанатские теории, <смех> <смех> научные теории. Или их империя охватывала весь земной шар, когда наши предки еще жили на деревьях. Теперь они мертвы. Очертаниями они немного схожи с нами, но во всем остальном необычайно нам чужды. На консоли изображено скопление звезд, созвездие Кита, каким мы видим его земли. Неужто они прибыли из неизведанных далей, пересекли безграничную бездну космоса, чтобы оказаться здесь? Возможно, они надеялись вернуться домой. Возможно. А потом одичали, отупели и стали всех жрать. Пошли, Хорошая. Клариска. Вообще, мимо меня прошло просто. <с> прям, прям максимально мимо. Так, Салимчик, подожди, родной. Сейчас подойдем. Я вообще не понимаю. Какой-то доктор зажег какую-то зажигалку. Клариска на это смотрит. Они идут. Мы должны встретить их здесь. Неразборчиво. Если успею, напоследок надиктую этот дневник на неразборчиво отыщут. В развалинах он послужит предостережением всем, кто неразборчиво.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 Я страшусь угодить к ним лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Ты понял? Это последняя часть дневника. А это значит... Никто из них не выбрался. А это значит, что мы сейчас вступим в финальный бой. А -а -а -а. Выслеживает жертву, вживляет паразита, паразит растет, смерть носителя, паразит получает контроль над телом. Ага. -а -а. Надо извлечь паразита. Надо извлечь паразита! Салим! Салимчик, извлеки паразита. Пожалуйста. Салим. Ты, пожалуйста. Кто-нибудь? У тебя великое священное копье, окро окропленное кровью врагов. это что-то значит это не узоры музыкальная шкала язык аккордов звуки мэри пианистка расшифровала его она думала это обозначает звезды видишь это кит созвездие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 Дальше что? А, подожди, что я делаю? Или в обратную сторону, да? Я просто в разные стороны кручу. Сначала в одну, потом в другую. Че, чем это нам помогло? Сейчас все проснутся. Ну ничего себе. вот три чувак. что эти существа и чувак. были мирными. И их языком была музыка. То есть у них были эмоции. А, и ну эхо-локация. Получится и... гудит, гудит. Затем произошла трагедия. Тихо-тихо-тихо. их тихо, тихо. империя... Рухнуло. Их музыка затихла, и они стали выжидать. Что случилось? Чужой лес. Лесные безумие. Что могло превратить Сочи в убийц? Что тихо, могло тихо, так тихо, изменить? Тихо. Их теперь ими движет ненависть. Они животные. Они мертвецы. Они перебили всех. В ожидании. в ожидании нас. А -а -а! Тихо, тихо, тихо, Рейчел. Рейчел, посмотри сюда. Это оно. Связь с космосом поймали. Видели прошлое? Корабль на землю. Ну, короче, метеорит, который убил динозавров, это вот эти вампиры по Зузу. Так, подожди. А, болезнь. Происхождение видов. Болезнь разви... а, развивалась, и Рэйчел посетила видение о прошлом существах. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Простите. Не надо, Рэйчел. Блин, блин, может, можно спасти. Там было в записке вообще написано, что два дня, типа, это, как, бы, были заражены, и были лишь симптомы. Тихо-тихо, можно как-нибудь вылезть, по-любому. Космоса. Это не дом. А, ковчег. Спасательный ковчег. Сделай что-нибудь, она станет одной из них. Сейчас я ей помогу. Держите ее. Должен быть выход, нельзя ее терять. Иначе никак. Держи ее. Блин, я не знаю, что делать. Он не сможет. Я должен убить тебя. <свист> Неужели ничего нельзя сделать? Они просто давят специально, чтобы, чтобы ее убить. Но по-любому способ есть как-то спасти. не было. Ну, подъем, сержант. Эти твари умные. Услышали выстрел. Нам надо съебывать. взгрустнул. Слегка, блин. Ну, блин, трое, это больше половины. Дурочки, а. Блин, надо было орать, если этого не делал. Еще интересно, есть кто-нибудь, кто всех спас с первого раза? Эти холмы состоят из коконов Их там тысячи Если поставим заряд там Все сгорит Зато у Джейсона новый друг Класс А вон сторожилы сидят Надо двигать, живо Так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 Салим, готов? Готов. Ладно, погнали, ребята. Да. Мне интересно, если максимально тупые Оба решения принимать... динамит? Ник, пойдем. с ним. Я пойду. Ебнулся? Вместе пойдем. Не, чем больше народу, тем выше риск облажаться. Вот, возьми детонатор. Если я не вернусь... Ник. Да ему уже, да если уже что, нечего терять. Ты должен взорвать заряды. Только сильно с этим не торопись. Все время. Будь на связи, понял? А если сигнала не будет? Запущу ракетку. Как увидишь, нажимай на кнопку. Быстро и аккуратно. Давай, друг. Если максимально тупые решения принимать вообще до этого момента, кто-нибудь дойдет. И интересно, кто дойдет. Ха. Так, подожди, надо. Не могу разобрать. от меня еще что-то зависит. Там. Перед ним один. Слева от перед тобой лопаются коконы. Шевелись давай. Блин, это напряженно. Ты за Солимо обосраться нельзя из-за них. Право, влево. Право. Вперед. Ты нахера пришел? Кукумбер, блин. Кукумер. Курум, курум, кукум. Рахат, лукум. Зачем? Зачем он пришел? Кто его посвал? Сторожило местное, блин. надзиратель. Наблюдатель блин. Спокойно Сейчас все сбегутся значит, вообще. Отлично Ой, Я же сказал, останется Джейсон и Салим Твою мать Что Карта, это? Тут становится жарко Может бросишь остаток зарядов И вернешься Ты только глянь Вот это куча она далеко. Ладно, давай. Геройствовать-то геройствовать. Да геройствовать. Агрессия. Возросла. Гулять-то, гулять, да гулять что? Раз, пошла Это такая пьянка. Просто. Да, сейчас тебе рахат кукум поймает. Отлично. О, Отлично. Нет. Что там? Их слишком много. Ему конец. Господи Иисусе. Стой. Отдас. Как это ему поможет? Выхода уже нет. Подожди. Что видно сверху? Страдания. Скажи. Они тебя окружили. Их там сотни. Фу. Ну ты хотя бы не стал мне врать. Прости, Ники. За это. И то на контрольном пункте. На войне, Джейсон. Если сказали, что жопа, это не значит, что жопа как Ты капец Ты еще и копье взял Нееет НИК Это Атас вообще Да ладно. Кто-нибудь слышит? Ты как? Слышу тебя. Где ты там? <сих> Они все потеряли. Я в двухстах метрах от двери. Курс три двадцать. Но... А как его не порвало? На? Но я ранен, не дойду. Сейчас Понять. оттащим. Сейчас от... Да ну тебя нахер, ты, Рокат Лукум, блин. Нет. Нет. Твою мать. начались не Шанкей. Ты, да? ты с нами? А. Наше... Не, подойди! подойди. А. Красавчик! А. Все получилось. Сейчас спасем. Это, блин, священное копье, я не знаю, ты его должен на стену повешать, <смех> передавать дякую. как реликвию семейную, блин. Ведь <говорит> сам не дойду И вдруг поднялся Да все, все, давайте на тапок На тапок Ребятки, хлопцы Ребятишки Как они, не слышат что ли? Им, им все под конец Просто на них пофиг стало Нам еще до, лиф, до, до лифта добежать надо Или до лифта Сколько время? Блин, ладно, давай, это уже конец, давай чуть подольше, блин. Добьем. У меня нет времен. Ни. Наверное. Так, Джейсон, неизвестное сооружение. То есть это еще не все, да? То есть вы хотите сказать, мне еще попотеть придется. Да где этот Салим? Так он за нами бежал. Блин, сейчас Салима еще искать полдня? Такое чувство, что рушится вообще все. Так надо Где на тапок Салим? давать. Он жив! Где? Салим, прием! Ты там? Я окружен. Дела хуже некуда. Это, блин, сначала Вампиры. один, потом второй. О чем тут думать? Если вернемся, умрем с ним. Я слишком один далеко зашел, чтобы отступить. Идем. Он не один из нас. Я иду. Салим один из нас. Марпехи своих не бросают. Героизм. Слышишь, Салим? Отношения обновлены. Покажусь. Салим повышен Скажи, Зайну папа сделал все, что мог. Сам скажешь. Я иду за тобой. Я слишком далеко. Видел, там за спиной стоял этот наблюдатель. Курс изменен. Так, а, Джейсон и Салим стали друзьями катакомба. Джейсон вернулся в город, чтобы спасти Салима. Это Сэмперфай. А, Рэйчел оставила Кларису, ничего не изменилось. А, Рэйчел пережила... Все было. Курум загнал Ника в угол после того, как тот разместил дополнительные заряды в зале коко... а, с коконами. Тут еще и не все это. А -а -а. Ну тут да. Тут, тут как-то не очень получилось. Так, тихо-тихо-тихо. Так, Салимчик, давай-давай-давай-давай. Все четко-четко, по команде. Сердце в сердце. До свидания. Добивай, добивай, добивай. Решил присоединиться. <laughs> все, все, все, хорошки кихать побежали. <laughs> так, так, так, все, все хорошо, все хорошо. Женит, покажите, покажите только куда стрелять. Мою мать, Джейсон, как же быстро, блин, выскочила! хера, какой мы, кло... какой крутой, блин, вообще не могу. Ты реально в меня этой штукой бросил? <свист> Капианусец. <Бурл. свист> вообще не Блин, я думал, все, туши свет. Блин, как же быстро вылетело. Я даже не успел сообразить. В чем-то такое слоумо было. Так, все хорошо. Салимчик, друг, спасен. <смех> Семперфай. Фига, посыпалось, просто посыпалось все. Еще чем дадите? Паре монстров с тобой не справиться. Ах, бля! Это было просто охуительно! Эти твари нас облепили, но мы с Салимом их раскидали, как перед финальным свистком Супербоула. И папа довольнее, а. Слушай, там вообще не весело. Мы еще тебя. не выбрались. Но я вижу перед собой лучших. К черту. Лучших из лучших. Так что мы победим солим <largo> ура ладно ладно пусть порадуется господи так нет пещеры Почти 6 утра уже должно светать. Так, какая дальше преграда наша? Блин, почему после последней серии просто меня пытаются убить все, что движется? Я за тобой. А веревки две всего. Я до сих пор не понимаю, как ник после взрывчатки выжил. Что? Ты что? Чего? <звук> Клариса? <звук> БЛЯХА! БЛЯ! <звук> Спокойно! <Подъявить. звук> копье. Священная копье... А! Соливный верх поднялся! Красиво! Отлично! Да. Мощно! Фу. Я ж немножко что-то это... У меня, у меня ладошки схватили. Она погибла, когда в матре. Согласен. Я так же говорил. Ничего а мне... ей мертвой не лежалось? Я также всем говорю это, в смысле все. почему? Почему? Как ты мог? Я пытался объяснить, что я просто жертва обстоятельств. Вот а нет. Ну со стороны, конечно, так-то проще смотреть, а когда перед тобой стоит выбор, как бы и у тебя просто секунда на секунде идет. Да? Ты пытаешься как-то, блин, оптимально принять решение. Значит, какой то стресс, между прочим. <смех> так, давайте, ребятки. Сейчас нам ничего не мешает, да, просто наверное Мы вызвали вертушку. Вертушку мы вызвали. Так что за нами должны прийти. Так, и мы на солнечном свету. Я же говорил, солнце уже все взошло Давайте Ребят Ребятишки Сэмберфай Фу Блин Капец. Ник зона посадки. Сами вылезли. Вы что, молодцы что ли? А эти прям карифаны, карифаны, прям, друзья, блин, лучше, чем этот. Э, Джейсон с ником, блин. Ну, три из пяти я считаю, что это успех. Ты со мной, друг. Блин. А? У нас два живых. И охуенно готовых вернуться домой, морпеха. Главный ястреб 2-1, койоту 2. Проверка, прием. Это Рина 1-5, вас слышу. Мы в пяти минутах от вас. Чё так долго? так долго импровизируй адаптируйся превозмогай мы победили Фу, поразительно так тихо я топил да, за столица как же я тебе рад я должен вернуться к сыну так спокойный он наверное волнуется О, нет. Не надо. Да ты че надо мной угораешь, игра? Зачем? За что? Что я тебе плохого сделал? Закрыть ходы, задержим их. Зачем ты так сделала, когда я уже булки расслабил? Я долго это. Ты мне скажи, я ни хера в этом не шарю. Сколько затмений обычно идет? Минут пять, 6, 10. Так, Салимчик, копье по себе держи. Ты Нет! Спокойно. Спокойно. Держимся Копье в рожу. А я за кого играю, я за них играю. Их слишком много! Нужны патроны! Фосфор есть! У нас же был фосфор. Ну и что нам делать? А, мы в доме этих? Где патроны? Это, блядь, ракеты! Похер! Берём, что есть. Конечно, похер, блин. В смысле? <смех> Какие патроны, блядь? Ну, это всяко лучше, чем с голыми руками, блядь. Это вообще атас просто. Надо Следующий Спокойно, спокойно Жги, выжги ему глаза, блин Или уши, что у них, я не знаю Тихо, все, спокойно, спокойно сердце ёпнуло, блин, я чуть не бросал кровать нафига он мне показал нож, я думал бить надо будет не-не-не-не, я аж попал по тем кнопкам иди домой солнце, луч, солнце золотого уходи домой проваливай отсюда, все. всё суперфай валите в, свою в расселину ты думал, ты че игра? Ты думал, ты круче всех, что ли? Блин, нифига подстава просто под конец лютая. Я в шоке. Зачем? За что? Просто что? Я разве мало тебе отдал? Сколько жертв я принес ради этого, и ты? И ты решила еще раз так пошутить надо мной. Как некрасиво, блин. Блин, а? Сэмперфай, блин. Ай... По зузу, все. Сюда. Поскорее, пожалуйста. Просто сажаться фаерами и ножиками против <смех> вампиров, которых штурмовые винтовки не брали все это время. Как-то странно на самом деле. Забирай. Все, пошли домой. Быстрее. Я готов жать на кнопки на всякий случай. Просто на всякий случай, не знаю. Сейчас, я не знаю, что, блин, ядерную ракету запустят или что-нибудь еще. Я хер его знает, блин. О, все уходим Пацаны, взлетаем Скорее Пожалуйста Давай ты, ты вот еле двигаешься, ты знаешь Один из них пленный. Какой пленный Он не пленный Он наш друг, товарищ Он один из нас, блин Пленный Только попробуйте его куда-нибудь посадить Я вас нафиг на посажу всех а вот это священ... священный кол Салима. Что такое? Как нет? У меня все есть. Микрофон Сейчас, включился, ага. Пошутил. Ты так не шути больше. Так, все. Все нормально. Все хорошо. Отлично. Положились в одну. Четыре из пяти свечек. А, три. Да, точно. Извините. Приступить ли устоять? От них зависело. Неплохо. Часть подопечных пришла к свету, но прочие пали жертвой тьмы. Ну, извините. Плата за выживание бывает высока. Но иногда платить вынуждены другие. Интересно, чего-нибудь можно было сделать? Жду нашей следующей встречи. Возможно. Мне следует выбрать для нее более домашнюю историю. Давай. Про место, где вы сможете прекрасно выспаться. Да? Вот только будьте уверены. Покинуть его будет очень сложно. Из кровати, да, сложно вообще выходить, когда спишь. До встречи. Пока. Пока, Мишка. Зачем? Зачем? Вот Зачем? За что? Что я сделал плохого? Почему она так со мной жестоко? Вот это поворот. Вот это поворот, конечно, прям поворотище просто. Так, я хочу сейчас. Посмотреть, на что у нас по итогу вышло из наших курсов, как бы. Подытожить. И сцена после титров, конечно. Как без этого. Так, Pictures. House of Ashes. Ты опоздал и плохо выглядишь. Я с ночного рейса. Что насчет тебя? Как полев? Фильм говно, еда говно. Ногам тесно. Сидел в хвосте. У туалетов. Круто. Да, классное место. Ну, кофе было ничего. И кексы хороши. что читал. Тебе в самолете кофе как. давали? Как дела у аналитиков? Разведгруппа понесла тяжелые потери, но могло быть хуже. Просто некоторых пришлось от пола отскребать. Бедняги. От а существа? Ничего подобного не видели. Полчик, Джейсон, Блин, надо было Рэйчел спасать, лучше, там... они бы ее вылечили, ну, они да? Говорят. Черт, сколько раз мне повторять одну и ту же историю? Я понимаю, но ЦКВС необходимо устранить все нестыковые. Какие? Здесь ничего не стыкуется. Например, почему вы вступили в союз с врагом? Тебя там не было! Твари рвали нас на куски, мне насрать, кто он! Нам нужна была помощь!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 Бы увидеть его. Он крутой, мужик. Мировой просто. Я больше ничего вам не скажу, пока не увижу своего сына. У нас тут принято по-другому. Отпустите Салима Пап, домой. Не понять. Джейсон вернулся за мной. О чем это говорит? Там, внизу. Ваша глупая война окончена. Давайте поговорим о существах. вампирах. Мне с трудом верится, что вы могли убивать их вот этим. Развяжи меня, и я с радостью покажу. Классно, они обыграли этот момент. Они образцы с места. Там просто бойня. Блин, прикольно, титры сделали. герой героя кстати. Мы не знаем, где они его раздобыли. Никин. Нет, нет, нет, Никин, нет, нет. Все. Я вам говорю: это был город полный город этих тварей. Там были коконы.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 Разбился на смерть. Да, я читал отчет. Узнать будем обстоятельства. Он нам уже не расскажет. Давайте я расскажу. Выходит, целус виноват. Перепутал храм со складом оружия Саддама. Габенная система. Ну не скажи. Для нас это большая находка. Нам повезло. По-твоему, это повезло? Что паразита извлекли? Она была заражена. У ее товарищей не было выбора. А паразит? Извлечен. Смотрел ее досье? Да. Могла далеко пойти. Если бы не это все. Воскресенье еще всели?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 это, блин, просто капец, нафиг, подстава лютая. Давай трейлер в следующей части. Ты хочешь знать, что значит, быть убийцом? killer?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 А, это была не Клариска, это Кони... сезон One Finally, конец первого сезона, Devil in Me, Дьявол во мне, Ну пока непонятно, похоже у нас будет связано с каким-то маньяком, Ну выглядит интригующе на самом деле, если с маньяком правда будет связано, это будет интересно. Это будет занятно, интересно, любопытно. Всегда есть надежда. Так. Ну, все. Как бы что? Сейчас, сейчас курсики быстро глянем, подытожим и будем заканчивать. Получилась длинноватая серия, но по итогу мы закончили. Все. Конец! На самом деле игра длиннее оказалась, чем я рассчитывал. Наверное, потому что мы сократили этим ножка. Самую малую в самом начале. Так, коллекционные предметы. А, хочу глянуть, хочу глянуть. Картины, картины. Вот, подожди, вот секунда. А, вот а, картины, картины, картины, картины. Это не это. Блин. Или все-таки она? Непонятно. Непонятно. Подожди, куда ты пошел? Куда ты пошел? Стой, вернись обратно. А, ну. Давай так. Напиши в комментариях, хочешь ли ты посмотреть еще другие варианты. Как все выждут? Или может ты такой? Ах, ты мой маленький садюка, хочешь посмотреть, как все погибнут? Можем попробовать устроить. Подожди, а ч нету? Нету поитожить. Ну ладно, нету, так нету, пофиг. Как бы курсы, курсы нигде нету. А, ну. ну, нету и нету, ладно, хрен а, Как бы, ну что, увидимся в следующих играх. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай оставлять Свои горячие комментарии. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока!